В СССР секса нет. Эту фразу, кажется, знают все. Одни, слыша ее, возмущаются, другие смущаются. Третьи спрашивают, а что такое секс? А последних – это, конечно, шутка. Но сегодня мы можем иронизировать, полемизировать, читать литературу про это, посещать магазины для взрослых и даже объединяться по интересам, как говорится, каждому по потребностям. В советские же времена была совсем иная интимная жизнь. Сексуальный интерес у меня появился только после армии. До армии я ходил за ручку, и в лучшем случае целовались. Все, вот все мои ухаживания. Я, наверное, был очень в этом плане. Но раньше и были более какие-то целомудренные, может, ребята, не знаю, но до секса не доходило. Мы в этой семье никогда не обсуждали вообще такие интимные разговоры. Мне кажется, это уже время после развала Советского Союза. Такие темы, вот, например, в нашей семье никогда не поднимались. Все делали. И никто об этом не говорил. Все любили, все хотели, и никто об этом не заявлял. Все мечтали о хорошем, полноценном, прекрасном, раскрытом, эмоциональном, нежном, бурном, сердитым порой, злым, энергичным, Ах, какой может быть секс? Но говорили... Половые отношения. Отношения полов после установления в стране советской власти стали более свободными. Теперь не осуждались внебрачные связи и сожительство, не скрепленное узами брака. Не составляло проблемы получить развод. Стыдливость и целомудрие признали пережитком прошлого. Я бы не стал валить все на большевиков. Тем более, что когда большевики укрепились... Они ведь стали такими же пуританами, как до них были официальные структуры царской власти. Новая жизнь отменила понятие «слабый» и «сильный пол». Мужчин и женщин уравняли в правах и обозвали товарищами. Мой любимый пример, который я всегда привожу, это пример из 30-х годов, рассказ начала 30-х годов Зощенко, где э, художник Приходит, нарисовав плакат на заводе, где изобразил работницу, и редактор многотиражки говорит ему, что у работницы необходимо убрать грудь. Ну что вы, грудь – это секс, это страшно, это пошлость, это пошлость. Какая может быть работница с грудью вообще, к чертовой матери? Это друг, товарищ и брат. Вы подчеркиваете пол. Вот. Но ну и грудь пришлось убрать. Однако уничтожить женские прелести в реальной жизни было не под силу даже Великой Октябрьской революции. Настоящие женщины, вопреки идеологии, любили свое тело и хотели его баловать. А с чего начинается любой туалет? Естественно, с белья. В 20-х годах до наступления Непа донашивали то белье, которое оставалось, потому что очень много грабили особняков, и домов, и квартир, и все реквизированное скажем так, нажитое чужими людьми имущество, насилие. А советские уже люди донашивали. Вплоть до наступления Непа, когда начали уже производить кустарным, артильным способом белье, которое соответствовало моде 20-х годов. Это были, как правило, прямые рубахи на тонких лямках с кружевными вкраплениями. Во времена Непа в СССР появился предмет нижнего белья, который на долгие годы станет обязательной частью туалета советской женщины. Имя ему комбинация. С 20 годов вошла в моду, когда в моду вошли полупрозрачные платья. Это в основном из Европы все пошло, из Америки. И под муслиновое шифонное платье, из стеклярусом и бисером, было вынуждена женщина одевать комбинацию. Лифчик был довольно плоский, потому что было модное отсутствие груди. Но комбинация была обязательно, потому что иначе ты была просто голая. Снимать обнаженную натуру, даже если это идеальное тело, совсем непросто. Это отдельное большое искусство. Художники, нашедшие в эротике свое призвание, были и в СССР. Фотография в стиле нью. это было бы как, как бы яркое такое проявление в 20-е годы. Это пикториальные фотографии. Вот рисунок тела светом, это Гринберг, Ельомин. И, или там свещев Паула. Это было такое вот изысканное высокое декаденство, э, потому что эти изгибы, прихотливые линии тела, э, немножко э, так сказать, искусственные позы, барышни, глядя на которых у зрителя образованного, у зрителя знакомого с высокой культурой, у него возникает сразу ряд ассоциаций, неважно, из живописи, из литературных произведений. Он узнает позы, сюжет и так далее. И когда действительно в середине 30-х годов стало окончательно понятно, что советской власти не то, что не позволяет, да, то есть это опасный вред для советского человека наблюдать за женским обнаженным телом, это никак его не провоцирует не на трудовые, и на прочие подвиги, это стало абсолютно табуированной историей. С расцветом тоталитарной системы ужесточалась цензура. Любое эротическое фото стали считать порнографией и уголовно наказуемым деянием. За распространение работ в стереню можно было получить до пяти лет лишения свободы. Выставка 1935 года, которая художественная большая выставка, последняя, где выставился Гринберг, с нее началась сильная критика, и там и группы Октябрь, и вот пикториалистов, и, и все. И потом уже в 36 январе Гринберга забрали. Цель. Э тоталитарного начала, тоталитарного режима, тоталитарного мира, это всех соединить в единое пространство безличных существ, разумеется, лишенных э, личности, индивидуальности и пола в том числе, конечно. Потому что э, секс – это некая природа, которая выбивается помимо любых э, социальных начал в человеке. А тут нужно было загасить все – веру, э, природные начала, превратить человека в винтика -систему. В сознание советских людей на долгие годы войдет, что привлекательность – излишества, мещанство, ненужная блажь. Строители коммунизма не должны отвлекать внешние детали. Основная масса была, конечно, одета очень плохо, и то, что было под платьем, было все ужасно. Поэтому, поскольку не было принято заниматься любовью при включенных э, э, лампочках и свечах, то как-то тихонечко, видно, сбрасывали с себя и ныркали в постель. Я обращала внимание на нижнее белье там, бабушки своей, и мне оно совершенно не нравилось, потому что это были там панталончики, э, да, они были там беленькие, розовенькие там, и так далее. Но мне не хотелось носить -то, э, такого плана, э, так сказать, панталоны, потому что все равно... Как мы носили юбки, и все равно в школе, самая любимая в школе, да, и вот это вот пора, когда какие-то праздники, мы наглаживали фартук, каждую стрелочку выводили на этом самом. А если у тебя вдруг ветер подует, и эти панталоны засветятся, то все над тобой будут смеяться. Было не принято во время секса раздеваться. Ну, вот, например, моя бабушка рассказывала, что, прошу прощения, но деда она никогда голым не видела. Это, это, это, это, это было табуировано. То есть, все было под одеялом, в темноте, и никакой обнаженки. То есть, обнаженка вообще в сознании людей 30-х годов, 40-х годов практически не существовало. Ну, может быть, только в среде некой отвязной, богемной, значит, интеллигенции. Конечно, советская элита и номенклатура оставила за собой право любить красивых женщин. У дам, имевших высокопоставленных поклонников, была возможность выглядеть и сексуально, и привлекательно. Вот это полностью комплект, который, ну, могла позволить себе иметь женщину, у которой были возможности. Вот это 60-е годы конец 60-х. Это вот модная как раз нейлоновая комбинация. И это полностью комплект, когда это пояс для чулок. Это, опять же, у нас штаны. Вот такая вот грация, которые одевались для придавания организму модной фигуры. И вот эта грация, опять же, у нас с застежками для чулочек. И очень красиво сделано. Видите, закрыта застежечка, такой ленточкой. У нас такой не делали, потому что из-за таких вот мелочей это было очень вожделенным предметом. Изысканное белье достать было трудно. А то, что производила легкая промышленность в СССР, никак не подчеркивала достоинств фигуры. Белье было чудовищное, и был даже скандал в 50-х годах, когда м, приезжал Жерар Филипп с а, съемочной группой м, французских кинематографов, и они зашли в магазин и случайно увидели белье, которое носят советские женщины. И был дикий скандал, когда он купил это белье и сделал выставку в Париже, начиная там от панталонов, заканчивая вот такими чудовищными лифчиками, которые носили, вынуждены были носить советские женщины, потому что не было что носить, негде было купить. Не вижу Видели, не слышали, не знали. Но проявляли изобретательность в желании хоть как-то удовлетворять сексуальный интерес. Советские люди по несколько раз порой ходили на фильмы, где, например, э -э женщина в платье падает в воду, и видны ее формы. А в деревнях э -э эти кадрики вырезались и продавались за определенные деньги киномеханиками. Главным сексуальным писателем, Считался Мапасан. Его читали школьницы средних и старших классов буквально там под одеялом при свете фонарика. Никакой высокой морали, конечно же, не было. Было ханжество, был страх, самый разнообразный, не только страх обсуждений, осуждений, сплетен всяких, страх того, что с работы выгонят, из института выгонят, карьеру сломают. Далее в программе. С ума сошли люди. Вдруг еще и лифчик лопнул, и у нее фигура была замечательная, Светлана Светличная. Я не скажу вам, что они были зажаты. Это далеко не так. Я могу сказать, что они были доверчивыми. Мне все это очень хочется назвать временем грязного секса. Ну, а теперь ты меня поцелуй. А то тебя вон сколько раз, а ты меня ни разу... Ой, что ты, Илюшка, страшно. Лучше я потом как-нибудь. А то мы сегодня все переделаем, а на завтра ничего не останется. Останется. Ну? Возьми любой советский фильм э, тех времен. Показывают двух влюбленных. О чем они говорят? О производственных показателях. Только об этом я вот, когда вот знакомился э, с девушкой, вот, меня она интересовала как женщина, но я не мог ей это сказать, потому что нас так воспитали, не было секса. То есть это считалось чем-то неприличным и недопустимым, соответственно. Советское кино воспитывало в людях патриотизм и любовь к труду, говорило о дружбе и больших чувствах, а тему секса до поры обходила страной. Тем не менее, наверное, пионером секса, провозвестником его и сновоположником в советском кино можно считать Александра Петровича Давженко, потому что э, впервые обнаженная натура появляется в советском кино в фильме «Земля». Она голая, потому что как бы, она осталась неоплодотворенной. И осталась неоплодотворенной, как бы сама Земля его что ли, социальным подвигом. Я говорю, что здесь неопределенное соединение того и другого возникает. Это осознается э, Давженко как некая трагедия. Да раздевайся же, идол! Мука мне с тобой чистая! Шаг в сторону эротики на экране сделал и Григорий Чухрай в фильме 41, снятом в 1956 году. В основу сюжета легла одноименная повесть Бориса Лавренва о любви белогвардейца и красноармейки. Ложись, кожушок вон на кросе. И, конечно, эротическая или полуэротическая сцена была нужна. Сделать это было очень осторожно. Ее оставили, потому что тут власть. Опять-таки, а подсознательно, конечно, почувствовал, что такая сцена необходима. Потому что именно здесь мы видим, что вот они голые на острове. И они очищены от социальных одежд, в том числе, конечно. То есть эта сцена была образом, безусловно. Клапан был открыт. И клапан был открыт в показ эротических отношений на экране. Прежде представить себе подобное в советском кино было невозможно. Люди на экране 50-х романтичны, наивны и практически бесполы. Хотя поцелуев на экране достаточно особенно среди мужиков. И я не случайно говорю, что это было гомо кино, то есть это была любовь человека к человеку, скажем так. «К тебе можно?» «Кто там?» «Это ты, Аркаша?» «Ага» Все люди братья, все люди советские, все люди милые, хорошие, замечательные. Но эротические отношения страны. Поэтому, когда, например, мы видим сцены, которые сегодня вызывают хохот в фильмах 50-х годов, ну, например, 17-летний красивый парень приходит к своему другу, тоже 17-летнему красивому парню, и говорят, давай полежим вместе, это фильм «Повесть о первой любви». И ложатся, значит, лето, они полуобнаженные лежат в кровати и рассказывают о том, кто кого любит, значит, вот у, у кого какие отношения с девочками и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас это выглядит очень смешно, это выглядит гомосексуальная сцена. На самом деле, это воспринималось абсолютно нормально. Да абсолютно нормально. Но дружба. Каких к черту гомосексуалисты? Они не знали большинство, что вообще такие люди на свете есть. Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, конечно, были и в СССР. Они не афишировали своих отношений, поскольку нестандартная личная жизнь преследовалась законом. Гомосексуализм была статья 121 до 8, по-моему, лет. Распространение и изготовление порнографии преследовалось. Растление, содержание, как и сейчас, притонов и вовлечение в проституцию. Только проституции не было официально. Проститутки были, а проституции не было. Ученица 10 класса Б сдала государству 100 финских марок, найденных ею в штанах известного сирийского борца за мир. Эта картина о другой советской жизни появилась в 1989-м. Вместе с перестройкой в обиход входит новое выражение – секс-символ. Пересматривая старые фильмы, страна понимает – нам есть чем гордиться. что с ума сошли люди, вдруг еще и лифчик лопнул, и у нее фигура была замечательная, Светлана Светличный. Это были первые как бы, начинания такие сексуального подтекста. Прорвется он э, через трех актрис, в первую очередь, которые э, станут основоположницей сексуальной революции в России, э, тихой сексуальной революции, которая возникнет где-то с года 1975. -го. Это Коренева, Проклова и Терехова. Впрочем, уже в первой роли в фильме «Здравствуй, это я» Терехова появляется в сцене с обнаженной грудью. Она совершенно спокойно раздевается и предельно вальяжно себя чувствует на экране. Да, я хорошо помню, и когда учился. Педагоги уже говорили, что сексуальная составляющая для актрисы, она необходима. Обязательно. То есть, если девочка хочет да. быть актрисой, она должна прекрасно понимать, что ей придется в огромном количестве сцен раздеваться. И уже этому учили. И не только, разумеется, актрис, но и актера. На излете СССР запрет на секс в кино снят окончательно. Казалось бы, пришло время открыть зрителю новую грань эротику, но вместо нее на экраны хлынула пошлость. Время конца 80-х, начало 90-х, особенно начало 90-х, конечно, когда кооперативное кино пошло. В каждом фильме обязательно были трахи, причем снято кое-как на черти какой пленки, бездарно до невозможности. Мне все это очень хочется назвать временем грязного секса. Я вспоминаю те времена с ужасом просто. Вот эти все насилия, так сказать, на человеческим мозгом, когда просто смотрелось все подряд, и нужное, и ненужное, и ценное, и неценное, и эротическое, и порнографическое, и, и просто, когда вот на, на сторону просто шланг с какой-то какой грязью вот. Она все-таки так вот поливала все это дело какое-то время. Потом люди, когда э, ты уже наешься всем этим делом, начинаешь уже опять, тебе возвращаются какие-то внутренние ценности, и ты начинаешь понимать, что вот это плохо. Я посмотрел, мне это больше никогда в жизни не надо. Вот это отвратительно, я в это окунулся, и больше никогда этим заниматься не буду. Но вот этот период он э, был. Он был, и вся страна принимала в этом активную часть. Понятия сексуального воспитания в советской стране не было. Большинство родителей разговоров на эти темы не заводили, а дети задавать такие вопросы взрослым стеснялись. Я не скажу вам, что они были зажаты. Это далеко не так. Я могу сказать, что они были доверчивыми. А От вот так просто судить сложно. Другая была жизнь. Раньше было такое слово, с кем ты гуляешь. Вот. Никто твой парень, да, или кто тебе нравится. Вот, а с кем ты пойдешь сегодня тусовать? Что значит тусоваться? Раньше, а ты с кем гуляешь? Или он мне предложил с ним гулять. У нас было такое, да, я помню, что... Мне жутко не понравилось, когда я поцеловалась первый раз. Больше не целовалась очень долго после этого. Губы это было один раз, мне было один наверное, наверное, ну, жуткие ощущения. Нести портфель, это, наверное, это слишком интимно. Вот портфелем по голове, вот это хорошо, это человек, значит, любит, страстно к тебе относится, но без излишних телячьих нежностей. А уж если портфель носит, это уже на нас то есть у нас на таких косо смотрели, значит, они дружат и слишком, слишком дружат. Вот, все-таки расстояние, как это называлось, пионерское расстояние, танцевальное пионерском расстоянии на вытянутые руки. В советской школе проходили уроки этики и психологии семейной жизни, но интимной стороны вопроса они не касались. Сексуальный ликбез оставался за бортом официальной образовательной программы. Я в основном двор, двор, двор. А ты знаешь, чем взрослые занимаются? А ты знаешь, как рождаются дети? А ты понимаешь, куда, что, зачем и почему? О! Нельзя. Ребята там узнавали во дворе от старших товарищей. Девчонки от старших подруг. Потом неискоренимое человеческое любопытство заставляло учиться на ходу. Это был тяжелый процесс, надо сказать, и часто опасный для здоровья. Но что делать, если все было закрыто? Правда были и другие примеры. В советской Латвии в школе проходили уроки, где детям умели давать ответы на интересующие их вопросы. Это были вне классные уроки когда нам преподавали основы медицины. И чем старше мы становились, наши знания становились более сексуальными. Более в старших классах нас стали обучать, тому, что у девочек наступают определенные дни, когда ей нужно знать, что делать и как делать. Прибалтика всегда была немножко за границей. Рига считалась самым читающим городом в СССР, а потому просвещенным и передовым. Мы знали все, как происходит, что происходит между папой и мамой. Все это было в очень красивой форме, без вот этих дворовых нюансов, понимаете? И если говорить... Мы даже проходили эти э, уроки, у нас проводились с показом фильмов. Когда проходила тема о венерических заболеваниях, это шло разделение девочек отдельно, мальчиков отдельно. Мы видели все вот эти вот жуткие моменты, которые сопутствуют этим заболеваниям. И, конечно же, никакие слова не могли взиметь того действия, которое мы имели в виде это все на экране. Конечно, информация о сексе прорывалась сквозь железный занавес. Но почему же все-таки, говоря о сексе в СССР, мы сразу вспоминаем навязшие в зубах. В СССР секса нет. Кто придумал эту фразу и сделал ее очередным советским мифом? В телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама? Но секса у нас секса у нас нет, и мы категорически против этого. Секс у нас есть, нет рекламы. Она хотела добавить и добавила слово на телевидении. Но поскольку раздался жуткий хохот, Секса нет, ха-ха-ха. Все, оборвалось. И это слово пропало. И пошло. В СССР секса нет. Но по сути, фраза была по сути сказана верно, потому что секса до этого в СССР по большому счету не было никогда как целая я говорю, инфраструктура, как целого космоса, как некого явления. И только вот он возникал вот такими отдельными, отдельными лакунами. Но... Как-то жили, влюблялись, женились, рожали детей. Те, кто появился на свет в советские годы, одним фактом своего рождения могут утверждать – секс в СССР был. Но, вероятно, не стоит делать таких заявлений в полный голос. Все-таки близкие отношения – часть той самой неприкосновенной частной жизни. Такой дорогой каждому из нас и будем верить счастливым.